Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч. И недавно компания Arctic прислала мне свою новую флагманскую модель кулера: это Freezer 34 Esports Duo. И я решила а дай-ка сравню данный кулер с эталоном типа Noctua NHD 15, который тоже приехал ко мне накануне. Что же вышло из этого сравнения, вы сейчас увидите. Но первонаперво наперво отмечу, что же нового в 34-й модели, ибо я, как и вы, поначалу думал, что 34-й фризер ничем не отличается от 33-го, обзор на который уже был. Смотришь, вроде выглядит одинаково, но первое впечатление оказалось крайне обманчивым, ибо отличия есть, они действительно существенные, и они только в лучшую сторону. Во-первых, поменяли расположение трубок. Ну, это лишь эстетика. Насколько это повлияло на производительность, осудить на самом деле сложно. Во-вторых, доработали сам радиатор, добавив выступы для более точной фиксации одного из вентиляторов. Это на самом деле очень интересно и делает поток воздуха более направленным. Mm-hmm. Что очень даже неплохо. Да и само крепление вентиляторов к радиатору стало проще. В предыдущей версии я задолбался по всему корпусу собирать маленькие резиновые прокладочки под каждый вентилятор. Большинство из которых я успел потерять в первый же месяц. То есть если вы периодически переставляете свою систему охлаждения, обзорщики делают это постоянно, то такая проблема была бы и у вас. Тут же резиновые прокладки уже в разы больше и в разы лучше закреплены. Но самое главное, они допилили систему крепления. Кулера на материнскую плату. Раньше это был ад китайского гения с непонятными длинными крепежными болтами. Когда надо и бэкплейт придерживать, и кулер, и еще какой-то третьей рукой умудряться закручивать болты. В общем, тяжело и не очень логично на самом деле. Теперь же все стало намного человечнее то есть в бэкплейт закручиваются стойки, на них опорные планки. Ну а сверху кулер, и все это прижимается барашками, которые можно крутить и даже руками. Как по мне, так идеальный вариант крепления для любого кулера. В остальном же по упаковке и комплектации кулер остался в целом таким же, поэтому обращаться к данным моментам мы не будем. Ну да ладно, давайте переходить уже к сравнению. И многие наверное скажут, так как можно сравнивать этого малыша и гигантскую дубашенную нокту? Да очень просто друзья, производители обещают на обоих кулерах TDP по порядка 200 ватт. Орктика 210, но кто по разным данным где-то от 200 до 220. Поэтому в теории по охлаждению кулеры должны быть равны. Но ну, а как производители будут этого добиваться, это уже не наше дело. Тем более, что размеры, как вы понимаете, не всегда являются основополагающими в данном деле. Итак, давайте пробежимся и сравним их по основным моментам. Их у любого кулера порядка семи. Первое – это комплектация. У Noctua она, конечно же, богаче, есть отвертка в комплекте, переходники для снижения шума и несколько бумажных инструкций. У Arctica опять чертов QR-код вместо инструкции. Термопаста, крепеж и на этом все. Поэтому по комплектации он в аутсайдерах, но все необходимое есть, и за его цену я не могу придраться ни к чему, единственное, наверное, к отсутствию нормальной инструкции, напилите ее и вложите в коробку. Далее крепление. И вот тут первенство, как по мне, и как не парадоксально, скорее за Арктика. Да, но кто одержится очень хорошо, но ваши уши завянут от того количества матов, которые я собрал, пока устанавливал ее на материнку. Наживляешь один болт, начинаешь закручивать другой, первый срывается с резьбы. Наживляешь первый посильнее, становится тяжело закрутить второй, ибо пружина с болтами не дает нормально его прижать. Особенно это неудобно делать штатной отверткой ключом, потому что держаться за нее просто невозможно, а давить тем более. В общем 15 минут, весь радиатор в следах от пальцев, сами кривые пальцы исцарапаны до кровищи, но можно быть уверенным, что кулер хорошо закреплен. У Арктика, как не парадоксально, все намного круче и все намного проще. То есть 5 минут и в принципе кулер закреплен без каких-то проблем. Следующий параметр это шум. И тут, как ни парадоксально, но Арктик, имея вентиляторы меньшего размера, а именно 120 мм, работающий на максимальной скорости порядка тысяч оборотов в минуту, оказался на пару децибел тише, чем МОКТУА с ее знаменитыми 40 мм вертушками, обычно работающими на полу утра тысячах оборотов. Четвертый параметр это качество изготовления. К Арктику нету никаких претензий, все очень на высоком уровне. Единственное, что хочется отметить, это наличие у Noctua, более гладкого, зеркального, хромированного основания и трубок. За счет этого контакт с процессором и более равномерное распределение тепла все-таки будет за Noctua. Пятый параметр это габариты. И тут Arctic опять выигрывает. Его вентиляторы не перекрывают слоты оперативной памяти, в отличие от Noctua. И плюсом он на 8 мм ниже, что позволяет устанавливать его буквально в любой корпус А вот Noctua, имея высоту порядка 165 мм, умудряется еще и вылазить из корпуса на пару сантиметров Потому как первый вентилятор приходится поднимать, чтобы влезла оперативная память Короче, полная фиаска с габаритами ну а теперь самый главный показатель – это температуры. И тут опять-таки подтверждается моя старая поговорка, о которой, я думаю, нужно посвятить отдельное видео, я это обязательно сделаю. Поговорка простая, не TDP единым, которая ярко демонстрирует, что этот показатель слабо подходит для оценки и сравнения кулеров. Итак, на моем процессоре 9900K в разгоне до 5 ГГц, частотой кэша 4.5, но кто выдавала 93 градуса в течение длительного стресс-теста Аиды? Тут и просто ЦПУ, и кэш, и ФСУ, она же плавающая точка. А вот Арктик данный рубеж не взял. Уже спустя 2 минуты система уходила в тротлинг. В тесте без разгона, с постоянной частотой 4.7, Арктик справлялся на пределе, то есть температуры были порядка 93 градусов. А вот Ноктуа не разогревался выше 85. Я думаю, что комментарии по производительности в принципе здесь излишние. Все это хорошо, друзья, но есть еще один параметр, который немаловажен при выборе, а именно ценник. И тут в Арктике дела обстоят очень хорошо, ибо Ноктуа стоит в три раза дороже своего конкурента. Стоит ли такая переплата своих денег или нет, решать уже исключительно вам. Какой же вывод я могу сделать по новому кулеру от Арктика? Да, модель 34 функционально стала в разы удобней, то есть юзабилити ее подросло просто до небес. Но вот в плане производительности она осталась на прежнем уровне, потому что ничего кардинального здесь не поменяли. Ее можно взять под любой процессор до 8 ядер у Intel а или AMD, если вы не планируете разгон. Разгонять с ней тоже, конечно же, можно, но что-то, что имеет 4-6 ядер не более, то есть 8600K, 9600K или 8700K у Intel и Ryzen 1600-2600 у AMD. Ну, даже, может быть, 2700 я бы на нем попробовал, потому что все-таки AMD-шки сейчас греются несколько ниже. Вот как-то так, друзья, вот такие вот результаты, надеюсь, что вам было интересно, а я пойду делать видео о том, почему же TDP бесполезен для вас при выборе кулера. Ну а вы пока подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и всего вам самого-самого наилучшего, удачи вам, друзья!